Привет, друзья! Полагаю, все знакомы с такой техникой, как аппликация, поэтому я опущу ее описание и перейду к сути. А суть аппликации в программе в том, что с помощью инструмента полуавтоматически создаются от одного до четырех подобных объектов с разным контурным заполнением. Полуавтоматически это потому, что сам объект вы все-таки должны сформировать вручную. Чтобы выбрать инструмент и создать объект, необходимо нажать на иконку инструмента левой клавишей мыши. А чтобы зайти в настройки правой, настройки можно установить предварительно или после создания объекта. Объект-аппликация может состоять из одного, двух, трех или четырех подобъектов, каждый из которых выполняет свою роль. Это линия размещения, линия среза, наметка и стежок перекрытия. Объекты перечислены в том порядке, в котором их формирует программа. Любую из этих подобъектов вы можете включить или выключить в зависимости от поставленных задач. Линия размещения. А объект не имеет настроек. Это обычная строчка, которая позволит вам разместить ткань в нужном месте. Если вы четко представляете себе, где будет располагаться ткань и сможете разместить ее в пяльцах, то смысла в этой строчке нет. Линия среза. Это тоже обычная строчка, которая пристрачивает ткань аппликации и показывает, где необходимо обрезать ткань. Это линия точной копии линии размещения по своим свойствам и положению. Ткань. Возможность визуализировать отображение ткани в будущей вышивке. В качестве материала вы можете использовать ткани, встроенные в программу, или отсканировать и загрузить свой материал. Наметка. Строчка типа «Зигзаг». Ее задача укрепить ткань аппликации после обрезки. Имеет две настройки – ширину и плотность. Ширина определяется шириной гладевого валика и будет всегда чуть-чуть уже, даже если вы отключите закрывающий гладевой валик. Стежок перекрытия или закрывающий гладевой валик. Последний слой в аппликации, который закроет линию среза и наметку. При использовании заливки обметочный шов объект наметка становится недоступен по вполне понятным причинам. Сдвиг определяет, как будет располагаться объект стежок перекрытия относительно линии размещения аппликации. Объект аппликации доступен для редактирования. При необходимости вы можете внести изменения в форму объекта, а также можете определить точки начала и конца вышивания. Если внимательно приглядеться, то помимо привычных узлов управления можно обнаружить специальный символ, который позволяет определить, как будут выдвигаться пяльца по окончании вышивания объектов аппликации. Выдвижение пялец – это функция, которая позволит переместить пяльца таким образом, чтобы вам было удобно обрезать ткань, если вы не хотите вынимать пяльца из держателя. Точка выдвижения пялец имеет настройки, которые вы можете предварительно установить, кликнув по свойствам документа и зайдя во вкладку «Аппликация и панчворк» Автоматически. Программа самостоятельно определит, где расположить точку выдвижения пялец, исходя из размера и положения объекта. Ручной режим. Предполагает, что вы возьмете на себя эту ответственность и разместите точку выдвижения в нужном вам месте. Разместить под покрывающими стежками. В этом случае точка выдвижения будет располагаться в точке конца вышивания объекта. По сути это отключение выдвижения пялец. Раз уж мы здесь с вами, то рассмотрим еще одну настройку – это границы. В настройках границы перед созданием файла производитель рекомендует устанавливать вариант одиночный, если аппликация будет состоять из одного замкнутого контура, и множественные, если в вашем файле замкнутых контуров больше, чем один. Кстати, если ваш дизайн содержит множество пересекающихся замкнутых объектов, то под верхними объектами образуются излишние стежки. Удалить их вы можете, используя функцию «Убрать перекрытие аппликации», которая располагается на панели редактирования. Выделите все объекты и активируйте функцию. И последнее, о чем я забыла упомянуть, это настройка нижнего слоя у объекта закрывающего гладевого валика. По умолчанию она включена. Следите за ней и устанавливайте согласно имеющимся у вас знаниям о нижнем слое. Всем хорошего дня и удачной вышивки!